Знакомьтесь, это Петр. Сейчас он крайне возмущен, недоволен, удивляется собственной глупости и повторяет знакомую всем фразу Я так и знал. Но на самом деле ничего Петя не знал, и мы ничего не знали. События окажутся значительно более очевидными и предсказуемыми после того как они уже произошли, чем до того. Представьте события до и после. В период до ничего не понятно, и мы пытаемся предугадать результат. А в период после все становится очевидно и появляется здравый смысл. Но проблема заключается в том, что мы обращаемся к здравому смыслу уже после того, как становятся известны факты. Обладая новым знанием, Наша действенная система памяти освобождается от устаревших представлений. Детали прошлого мы легко забываем. «Самая лучшая теория прогнозирует, посредственная не позволяет, а плохая объясняет события после того, как оно произошло». Александр Исакович Китайгородский В повседневной жизни некоторые события становятся для нас полной неожиданностью. Однако потом, задним числом... Мы вдруг отчетливо понимаем, почему они произошли, и перестаем удивляться. Жизнь идет вперед, но понимаем мы ее с опозданием. Датский философ и теолог Серен Геркегор задним числом все события окажутся очевидными и предсказуемыми. Очевидность опирается на здравый смысл, и тут же появляется заблуждение. Звучит странно, но представьте себе ситуацию. Врач, который смотрит на результаты вскрытия и удивляется, как он поставил неверный диагноз своему уже покойному пациенту. Ведь все было очевидно. Ведь он знал симптомы болезни, но очевидность появилась вместе с фактами и результатами вскрытия. Его коллеги, которым известны только симптомы, не считают диагноз столь очевидным. Сколько людей, столько и мнений. И какие бы события ни происходили, всегда найдется человек, который явно предвидел исход. Он скажет «Я так и знал». Дело в том, что обычно он оказывается прав после того, как событие свершилось. А это значит, мы легко обманываем сами себя, полагая, что знаем или знали больше, чем на самом деле знаем или знали. Поэтому крепость задним умом – это иллюзия. Мы забываем то, что кажется нам очевидным сегодня, отнюдь не казалось таким ни вчера, ни позавчера. Понравилось видео? Поставьте лайк и подписывайтесь на канал.